Я хочу поделиться с вами супер новостью. Мы запустили онлайн курс. В результате годовой работы целой команды мы такие его выкатываем. Кстати, ссылочки в описании. Просто нажимаете кнопочку и попадаете сразу туда, куда нужно. Но давайте я вам расскажу все же немножечко об этом курсе. Вы знаете, что у меня практический опыт уже около 100 тысяч морских миль. Вторая кругосветка, почти 10 лет я живу на лодке, ее обслуживаю, чиню, ремонтирую. В общем, практические знания у меня достаточно на серьезном уровне. Итак, 1000 минут материала. Материал очень сжатый, очень четкий и лаконичный, в котором используется аэросъемка, 3D-графика, инфографика. И акценты в курсе сделаны именно на том, что реально нужно, а не просто формально необходимо. То есть этому я уделил особое внимание при формировании материала, который используется в курсе. 17 разделов. Это 110 уроков. Общей протяженностью более 1000 минут. Для же этот курс рассчитан? Вы новичок, вы только хотите стать на этот путь, естественно, это для вас. Для тех, кто уже прошел практику, для тех, кто уже даже прошел теорию, в этом курсе очень много практического материала. Например, примеры общения с US Coast Guard. И таких моментов, таких акцентов реально очень много. Поэтому даже если у вас уже есть знания, это не будет лишним совершенно. Потому что очень много внимания уделено. И примеры того, как это реально в жизни происходит. Ну и для тех, у кого есть даже уверенность в том, что они делают, но хочет копнуть глубже. Потому что, повторяюсь, в этом курсе я сделал очень много акцентов реально на практику и на то, как это есть в реальности. Не просто теория, а именно практика, то, как это происходит на большой воде. Еще один момент касательно нашей школы. Мы выдаем лицензии от первого уровня Inshore Shkeeper до самого последнего мастер of яхт. И это возможно благодаря тому, что у меня есть достаточно большой опыт в яхтинге и мы прошли полностью аккредитацию и наши знания были проверены на соответствие всем стандартам системы ASSA. Ну и после окончания курса, естественно, можно приходить к нам на практику. У нас есть несколько возможностей. Первая – Греция, вторая – Турция, третья – ко мне на лодку в зависимости от того, где я буду в данный момент. Также мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить географию, и, возможно, наша школа будет где-то рядом с вами уже в ближайшее время. Плюс мы формируем комьюнити яхтсменов. Можно будет добавиться к нам в телеграм канал чтобы люди, интересующиеся яхтингом, были вместе, делились знаниями, задавали вопросы, получали ответы. Также хочу отметить, что в нашей школе все преподавание идет нормальным человеческим языком. Плюс мы делаем акцент на английских терминах, на английском языке. То, как это принято во всем мире. Не то, как вы выучиваете локализацию, а потом она нигде, к сожалению, не применима. Для тех, кто хочет знать русско-голландский, все термины в нашем курсе имеют дубляж. Я подписываю их все на видео, вы будете знать, как это все по-голландски. Если хотите, можете яхтить на голландском языке, но основной акцент, который я делаю, он будет на английских терминах, на английском языке, то, как это должно быть в современном мире. Ну что, друзья, добро пожаловать в школу Капитан Герман. Все ссылочки на телеграм-канал, на наше комьюнити есть в описании, присоединяйтесь. Ссылочка на онлайн-курс, конечно же, в описании к этому видео. Ну что, добро пожаловать в нашу яхтенную семью. А мы продолжаем.